Всем привет, с вами как всегда Андрей Смирнов, и сегодня поговорим о заработке без вложений. Речь пойдет о проекте CashMyBar. Очень классный проект, на самом деле классный, всем понравится, я думаю. Посмотрел я, перед тем как записывать ролик, много других роликов на разных абсолютно языках, на немецком, китайском, там французском, американском и так далее. Много стран пользуются этой программкой где ничего, абсолютно никаких движений не нужно от вас. Есть, разумеется, много подобных программ, которые нужно где-то что-то нажать, подтвердить, чтобы вам эту копеечку получить и так далее. И доходность не такая большая. Здесь, разумеется, тоже не миллионы. Сразу вам скажу, что без вложений больших заработков быть в принципе не может в интернете. Без каких-то подвохов, там без приглашений многих рефералов и так далее. То есть, заработок, разумеется, небольшой. Но так как ничего для этого не нужно делать, то почему бы и нет? Вот смотрите, вы видите, наверное, у меня у Два баннера мигают, которые мне абсолютно не мешают. И эта программка многим вам напомнит, такие как Surferner и так далее. Вам в большинстве нужно нажать подтвердить, что да, я прочитал там еще что-то. Нет, здесь у вас компьютер включен, вы ушли гулять там куда-то или еще что-то. Вам все равно вот эти очки капают, капают и потом они конвертируются в деньги. Выводы разумеется проверены. Проект платит на три платежной системы. Вот здесь видно PayPal, Bitcoin и пайза Но и как я слышал, с Payza возникали в прошлом месяце какие-то проблемы. Но PayPal и биткоин выводится нормально, и причем биткоин добавили только-только около месяца назад и также перевели сайт на русский язык и на другие тоже около месяца назад до этого было только три языка немецкий испанский и английский по алексе тоже очень хорошо продвинулся сайт и растет постоянно в гору вот видите как его развитие идет плавное но постоянно вверх тоже очень хорошо ну и по разумеется не будет с каким-то лохотрончиком работать и так далее то есть компания нормальная можно смело пользоваться и даже несмотря на то что где бы вы ни находились на каком сайте или даже вообще браузер у вас выключен все равно эта программка работает она не мешает, она не закрывает никакие ваши значки на рабочем столе, она их приподнимает вверх, группирует немножечко, поэтому тоже очень удобно. И сейчас более подробно, перейдя по ссылке под видео, нужно нажать вот эту кнопку «Запустить Make Cash Bar» и здесь кнопку «Сохранить». Она у вас скачивается, открываете, вот здесь нажимаете ацептор Я сейчас этого не буду делать, так как у меня она уже установлена. Но вы нажимаете «Подтвердить» вот здесь и там пройдет такая быстрая установка вы еще раз подтверждаете возможно вот мы с ребятами сейчас тестировали у одного из них какой-то антивирус я не помню как он назвал в общем он выдал Предупреждение, То есть немножечко антивирус может ругаться, но ничего страшного, он все равно нажал далее, все нормально. Программка уже где-то полгода работает примерно, сайт этот, и ни никаких жалоб ни от кого я не видел. В ютубе много-много роликов, вот можно посмотреть 2 месяца назад, 5 месяцев назад, на разных языках, разумеется, можете сами посмотреть все это дело. Ну, в общем, доверие у этой программки есть, и самое главное, что она платит, и выводы не заставляют себя ждать, там быстро выводит достаточно. Выплачивают, правда, раз в месяц, в конце каждого месяца, но ну, ничего страшного. Далее, когда установится программка, у вас вылезет такое квадратное окно, и кнопочка будет, что-то нажмите, чтобы, не помню, как там по-английски, надпись какая-то. Ну, в общем, нажмете, и у вас... Перекинет вот сюда, это ваш кабинет. Но ну, если не перекинет, просто закройте вкладку. Да, там иногда реклама открывается вместо кабинета. Закройте, и у вас на рабочем столе вот она программа кэш бар. Нажимаете ее и она открывается. И вот этот баннер открывается, и сам ваш сайт. Еще можно на сайт попасть, вот по этим кнопкам. Здесь, если мешает, можно ее вообще закрыть. Вот настройки. Когда она закрыта, ничего не показывается, но вам не капают деньги. Здесь настройки, логин и пароль. А вот да, кстати, чуть не забыл. В конце, когда программка установится, у вас вы вылезет такое окно. Здесь нужно ввести вашу почту и пароль. Нажать вот эту кнопочку. Это и есть регистрация. То есть, сперва установка идет, а потом в конце уже установки e-mail и пароль. И вот я выйду из аккаунта. Все равно горят эти баннеры. И чтобы попасть в личный кабинет, вот, кстати, есть еще одна кнопка «Кружок». Можно вверх переместить, кому как удобней. Но мне кажется, удобней внизу. И вот эта стрелочка вверх перекидывает вас на ваш кабинет. Здесь ваши настройки здесь ваш e-mail пароль эта галочка я не знаю что означает, но она у меня стояла изначально пусть стоит дальше здесь вводим кошельки для вывода paypal пейза и вот здесь bitcoin то есть bitcoin еще не прописали надпись не успели сделать но вот сюда вводим свой bitcoin кошелек вот я его сюда введу ну и также можно пейзу и paypal привязать я тоже попозже это сделаю здесь если хотим имя фамилию указываем ну желательно даже указать адрес но ну, адрес не обязательно страну тоже можно ну я тоже страну не буду как и нажимаем модифик это подтверждение все кошелек сохранился на него я и буду делать вывод это я на x мы ввожу далее прибыль вот здесь ваши балансы все показаны будут в конце месяца вот это выплаты то есть когда ваш баланс будет положительный, здесь откроется еще одно окошко, выбирайте любую валюту и здесь кнопочка будет подтвердить вывод. Далее спонсорство, вот что самое главное здесь очень мощная реферальная программа, 20% от заработка всех ваших рефералов на 5 уровней вниз, то есть достаточно пригласить несколько человек, тем более без вложений, все идут, я не знаю, ну очень-очень охотно и каждый из вас легко может там 20-30 человек пригласить, ну а те люди соответственно тоже начнут приглашать, потому что в такой проект они начнут приглашать обязательно здесь можно действительно неплохие деньги с приглашениями ну и так как минималка на вывод 5 долларов в принципе за месяц я думаю она успевает набегать примерные подсчеты провел если у вас целый день вот эта вот рамка горит пока вы в компьютере да вот с утра до вечера сколько это получается часов 15-17 то я думаю легко набирается на вывод минималка там 5-7 долларов в принципе неплохой это без рефералов если у вас не будет ни одного реферала ну а с рефералами разумеется сами считайте 20 процентов 5 человек если привести, вот вам пожалуйста еще 5 долларов сверху. А если эти люди ваши пять человек тоже начнут приглашать на второй, третий, четвертый, пятый уровень, то можете посчитать сами. Тут может быть даже сумасшедшие цифры выходить. Как когда-то было в Трафик Мансон, да? Все стремились приглашать и зарабатывали действительно. Я там по 30-50 долларов в день зарабатывал. Если хорошо разогнаться, то думаю здесь можно будет также. Вот здесь ваши рефералы, у меня пока только один реферал Принес мне уже 9 очков То есть за каждую минуту, то что у вас баннер горит Вы получаете один поинт И также, кстати, здесь иногда в этих рекламках Всплывает такой же большой синий баннер Вот такого же примерно цвета, да, голубоватый И там написано клик here, ту бонус, что-то в этом роде Вы нажимаете и можно выиграть от 10 до 10 тысяч монет вот этих поинтов, которые тоже потом конвертируются в деньги. Поэтому иногда наблюдайте, если увидели эту синюю рекламку, кликните сюда, то значит смело кликайте и потом идите вот сюда, где написано точек. Вот у меня уже 108 минут работает эта программа, только недавно ее включил. Бонусные клики. Вот здесь можно посмотреть бонусные клики. Ну это все люди, не только мои. И вот я нажал уже один раз 10 бонусных монет мне капнуло. И также один реферал мне уже принес 10 очков. То есть понимаете, да, если если у вас будет много рефералов, то на второй, третьей линии, четвертой, пятой и так далее, то деньги будут большие. Вот здесь вот реклама, то есть здесь нажимать ничего не обязательно. Все, установили, скачали, смотрите, что у вас капает все, рекламка работает и можете закрывать. Если у вас есть второй компьютер и второй интернет-провайдер, то есть э, Wi-Fi роутер здесь не поможет. Мы уже пробовали, тестировали с ребятами, два аккаунта сам под себя сделать не получится. Если только у вас есть ноутбук и, как я уже говорил, там модем или другой интернет-кабель и так далее, Тогда можно два аккаунта и сразу на двух компьютерах работать. Ну хотя я не знаю, с Wi-Fi попробуйте, поэкспериментируйте. Я быстро попробовал, может быть я что-то не так сделал. Но тут достаточно в принципе самому работать и приглашать просто людей. Да и без приглашений тоже. Даже если 5 долларов в месяц забрать, ну спокойно можно закинуть их в какой-то проект для того, чтобы их приумножить. Да? Почему бы и нет. Из этих 5 долларов потом можно получить еще 10-15 и так далее. Как я говорил уже в прошлых своих видео, про диверсификацию рисков в разные проекты, там по 5-10 по долларов лучше заходить, чем в один проект вложить 100 долларов. Вот как раз вот эти вот заработки можно вкладывать в проект, там их приумножать и дальше вы все узнаете. Вот в принципе на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи!